Добрый день, с вами музыкальный магазин Linky.ru. Если в последнее время перед вами стоит цель приобретения цифрового пианино, вы могли заметить, что инструменты таких известных брендов, как Yamaha, Roland, Casio и Kawai далеко не всегда доступны к покупке. Виной тому целый ряд факторов – пандемия, дефицит чипов, нарушение логистических цепочек. Особенно это коснулось корпусных пианино. Как быть, если инструмент нужен уже сейчас? Сегодня мы предложим вам две модели корпусных цифровых пианино в самых востребованных ценовых категориях, которые могут заменить собой инструменты известных брендов. Это NUX VK400 и Kurzweil M115. Обе модели выполнены в корпусе с крышкой и педалями. На обе установлены фортепианные клавиатуры, поэтому эти инструменты в той или иной степени могут быть альтернативой акустическим пианино. Компания NUX – это известный китайский производитель музыкального оборудования. Номенклатура их товаров довольно обширна. Модель Nux vk 400 относится к начальному ценовому сегменту корпусных цифровых пианино. Сам инструмент собран довольно качественно. Пианино подходит как для начинающих, так и для домашнего музицирования. Из функционала здесь есть все самое необходимое. 128 тембров, метроном, возможность записи и подключение наушников. Компания Kurzweil в первую очередь знаменита своими профессиональными синтезаторами и сценическими пианино. Их она производит и по сей день, с момента основания в 1982 году. Kurzweil M115 стоит дороже, чем NUX vk 400 и относится к среднему ценовому диапазону. Модель конкурирует с такими известными инструментами, как Yamaha UDP144 и Casio AP470-270. Главным достоинством пианино является тяжелая и реалистичная фортепианная клавиатура. В целом, M115 больше приближен к акустическим пианино по звучанию и ощущениям от игры, чем NUX VK400. Более подробный обзор на эту модель вы можете посмотреть, перейдя по ссылке под видео. Сейчас мы послушаем, как звучат эти инструменты.